Тема 678. Народное творчество. Наверное, в каждом регионе веками и десятилетиями развивалось какое-либо народное творчество, которое кормило местное население и позволяло региону экономически развиваться. Если раньше продвижением подобного творчества на крупные и международные рынки занимались артели и купцы, простите меня за мой нижегородский, то сегодня каждый сам за себя, за редким исключением. Возможно, в глобальном плане я ошибаюсь, но в моем соседнем поселке Вознесенском, который славится производством матрешек, случилось именно так, в 90-е годы прошлого века артель распалась, народ зарабатывает сам, выточивая и раскрашивая матрешки у себя дома и пытаясь самостоятельно найти сбыт своему творчеству. 25 человек из них зарегистрировались на ярмарке мастеров, при том, что по статистике местной администрации, в поселке работают более 4500 надомных рукодельников. На ЕЦ я пока ни одного рукодельника из этого поселка не нашла. И то же самое вы обнаружите в других населенных пунктах. Рукодельники и вековые традиции есть, а на ЕЦ их нет. Западный народ слишком мало знает о народном творчестве российских жителей. С одной стороны, это плохо, он не будет знать, как эти рукоделия искать. С другой стороны, хорошо. Потому что, взглянув на эти товары в первый раз, он ахнет от удивления и, возможно, захочет эти изделия приобрести. Потому что, например, Такие коробочки из бересты западные рукодельники не делают. И западные клиенты смогут приобрести их только у российских мастеров. И они их покупают. Я нашла несколько наших рукодельников из Сибири, которые успешно такие изделия продают. Например, Вероника из Алтайского края, ЕЕ-магазин, ЕЦ.ПУНТА КОМ БАРРАШОП БАРРАБИРХ БАРКЕЦЕЧЕЙ РАПАРИНТЕСИСПУНТА. И как такие вещи не купить, если они созданы из природного материала, что сейчас модно на Западе, практически применимы, красивые да еще и недорогие. Я не знаю, Вероника сама делает такие вещи или она у кого-то их закупает, но они явно рукодольные, китайцы их подделать не смогут, а значит, ей бизнес вне опасности. Оглянитесь, возможно, рядом с вами живут рукодельники которые делают уникальный эксклюзивный товар, который Западу еще не известен. Либо известен, но на Западе нет производителей подобного товара. Либо известен и подобные производители на Западе уже есть, но покупатели предпочтут покупать этот товар у продавцов из страны происхождения товара. Как сегодня они с удовольствием покупают ковракелимы, народное творчество жителей Турции, и подушки из них у турок, Ниже представлены именно такие подушки, со страницы турецкого продавца ЕЦ пункта комбарра шопбар радицалички лимпы лосчей рапорентесис На ЕЦ нет множества красивых товаров, которые делают. Российские рукодольники. Если вы возьмете на себя роль, купца, будете закупать их у рукодольников и продавать на ЕЦ, то это может стать вашим доходным бизнесом. Таким образом вы решите огромную социальную проблему нетрудоустроенности российских граждан и немного поднимите экономику своего региона.